Слайд там или подключается. спасибо. Да, спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Петрова Надежда, и я хочу представить свою итоговую работу по курсу контент-менеджмент. Все, можете переключать. Я являюсь сотрудником компании Синергетик. Наша компания производит экологичные моющие средства для дома и красоты на основе растительных компонентов. Вся наша продукция производится в России, за последнее время наша компания стала узнаваемым брендом в категории экологичных моющих средств. Мы занимаем большую долю продаж в этом сегменте. Мы существуем вообще 10 лет. С каждым годом мы растем с большими темпами. За прошлый год мы приняли на работу 750 человек. Сейчас общая численность компании 2500 человек. А наши офисы находятся в таких городах, как Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург. Также есть наше представительство странах СНГ и еще у нас есть офис в Китае. Все, может, следующий слайд. А мой проект – это подготовка к участию в экстремальной эстафете «Гонка героев». Цель проекта – это популяризация здорового образа жизни среди сотрудников. Этим проектом мы хотим объединить сотрудников общей целью, привить сотрудникам любовь к спортивному образу жизни и повысить, точнее, снизить уровень заболеваемости и укрепить здоровье наших сотрудников. Следующий слайд. А проблемы и задачи проекта. Ключевые проблемы – это частые заболевания среди сотрудников в связи с ситуацией с ковидом, иммунитет у всех просел. И сейчас очень многие сотрудники быстро подхватывают какие-то заболевания. Мы хотим э, укрепить иммунитет и как-то общий уровень здоровья повысить. И низкий уровень физической подготовки э, в связи с тем, что э, сейчас достаточно пассивный образ жизни у всех. Э, много времени проводится за компьютером и мало времени получается как-то проводить активное время. Вот. Мы хотим решить эти две проблемы. Наша задача. Мы хотим повысить общую вовлеченность в спортивные мероприятия среди сотрудников, понизить уровень заболеваемости, повысить популяризацию здорового образа жизни, посещение спортивных секций сотрудниками, подготовить участников к марафону в физическом плане, помочь справиться с ограничениями, это ну, какие-то страхи, кто там боится испачкаться, кто боится каких-то а, больших физических нагрузок и прочего, и объединить сотрудников общей цели. Можно следующий слайд. Целевая аудитория. Целевая аудитория у нас одна. Это сотрудники Нижнего Новгорода и Дзержинска, потому что мы находимся все рядышком. Сотрудники, которые настроены принять участие в марафоне, провести свое тело в порядок, приобрести новые привычки, избавиться от старых вредных привычек, позаботиться о своем здоровье. Мы решаем проблемы. Мотивация. Проблема такая, что один человек редко хочет заниматься, ему нужен компаньон, чтобы как-то влиться в активный образ жизни, ходить на тренировки. Достижение результата. Мы все-таки хотим хорошо выступить на этом марафоне, показать все наши сильные стороны, показать, что мы дружная команда. Также это командная работа. И объединение сотрудников различных разных подразделений, потому что мы практически не видимся, не видимся с видите, с Нижним Новгородом, а так мы хотя бы часть сотрудников познакомим между друг другом, и это, я думаю, отразится положительно на работе. Следующий слайд. Каналы и инструменты. Мы будем делать пост в Телеграм-канал, чтобы собрать нашу команду. Это как раз-таки будут каналы Нижнего Новгорода и Дзержинска. После этого мы планируем создать чат участников, фиксировать исходные данные, ну, физическую подготовку и ставить цели, кто какие хочет добиться в ходе подготовки. Также мы будем публиковать в наш чат статьи о правильном питании, ну, хотя бы раз в неделю, видеоролики с комплексом тренировок пару раз в неделю. Будем проводить совместные тренировки и вести отчеты по самостоятельным тренировкам, если у кого-то не получается быть на групповых и заниматься вместе с кем-то. Следующий слайд. Примерный контент-план. Это в основном будут тренировки, совместные, индивидуальные. Совместные мы хотим несколько раз в месяц делать, совместные тренировки, тренировки либо по отдельности нижнего Новгород и Дзержинск, либо какие-то совместные тренировки все вместе. Также индивидуальные тренировки, каждый занимается сам по себе, Сейчас, секунду. И просто отчитывается о них. А, онлайн и офлайн формат. А, не всегда получается всем вместе встречаться, потому что у всех какие-то дела, но мы можем также проводить онлайн тренировки а, по видеосвязи, делать какой-то комплекс упражнений. Функциональные кардиотренировки, то есть это какие-то упражнения на группу мышц и просто беговые тренировки. И делать какие-то задания, чтобы участники отчитывались, например, задать какую-нибудь дистанцию по километражу или по площади, ну, где пробежаться нужно. И каждый, кто пробежит эту дистанцию, делает скрин и высылает в общий чат. Следующий слайд. Команда проекта — это сотрудников ВК, которые занимаются организационной работой, то есть подачи заявок на участие, организации медицинского осмотра участников, показ, заказ формы, публикации полезной информации в чатах, расписание тренировок. И сами участники и бывшие инструкторы, спортсмены у нас таких много в команде, которые будут составлять план тренировок и проводить их, записывать какие-то видео тренировки и также в онлайн-формате просто показывать нам упражнения. Следующий слайд. Итоги проекта и проверка результативности. Но самым главным показателем результативности будет улучшение физической формы команды, когда каждый участник будет чувствовать, что он стал сильнее, выносливее. И также мы смотрим, будем смотреть на снижение заболеваемости среди участников марафона. То есть будем выгружать боль... ну, отчет по больничным. Сколько, вот, например, из этих сотрудников, ну, в общем, какую-то статистику привести, а потом уже это как-то популили, попули... сейчас, секунду, в общем, вести это на всю компанию, то есть, чтобы мы не двумя городами собирались, а, возможно, по всей России, потому что эти гонки проходят... Практически во всех крупных городах, и мы бы начали совместную подготовку, например, в онлайн-формате и в офлайн формате чтобы как-то сплотить еще больше наших сотрудников. Следующий слайд.